Баумана уже украшены. Магазины заполнены людьми, которые спешат купить подарок для своего близкого или родного человека. А это значит, что самое время узнать у казанцев, какой подарок не стоит дарить близкому для тебя человеку. Что подарить человеку, чтобы больше с ним не общаться? Открытку. С пожеланием. Каким? С последним. Адвент календарь от Шанель за тысячи. Коробку я не Кто-нибудь из продуктов. Тест на беременность. С положительным результатом. Игона. Почему? Ну, почему нет? Себя. Я даже врагу хочу подарить. Это, это подарки. А? И кто меня не любит, я все равно буду дарить. Надо подарить букет из а, оранжевых, синих и каких-то каких еще цветов. И, по-моему, еще из немножко типа черных листочков. Вот, это плохой знак. Шампунь, гель. Тоже такие вот подарки, которые, ну, ни о чем не говорят. Носки. Носки. Носки. Носки для душу. Носки. Ты не подарила. Мне кажется, что носки не такой же плохой подарок, особенно зимой. Это был соцвопрос с Ильей Гизатова, Алия Кульборисова. Всем пока.